Ребята, всем привет! Меня зовут Роман. Вы на канале Таежный Путник. Я как начинающий охотник. Сегодня вышел зарябщиком, хотел. Где вчера свистел. Хотел, думал, там не вчера, а до этого ходил на охоту. Я свистился Думал снова будет попробовать. Поучиться посвистеть, Пробовал, пробовал, нифига. Погода еще с утра такая была. Дождик с ветром. Сейчас вроде дождик перестал, вот так ветерок такой дует запад. Не знаю, вроде по интернету обещали солнышко сегодня. А вот как будет? Не знаю, с погодой. Так, прошелся по вырубам, с поболтал, он говорит, если лося встретишь большого, крупного, что только стреляй наверняка, не пугать, не ранить, ничего. Ну я так и думаю, что не самых, не маленьких, а если с рогатой выйдет, то буду стрелять. Так что вот, ребята, подписывайтесь, следите за каналом. Начинающий еще, как и я, начинающий охотник. Сколько? Два месяца назад ружье только получил. А так охота все, ходить по времени. Просто дети маленькие, да. не получается чаще выходить. Но надеюсь, что будем. У нас 7 ноября ни снега, нет вообще никакой. Все, дожди, одни дожди. Все, видите, кругом вода. Одна. А у кого-то уже смотришь, на зимнюю рыбалку выезжает, хоть мы тоже северо-запад, Архангельская область. Но, увы, снега нет, выпал тут и расставил сразу же. На следующей неделе обещают, маленький мороз, там минус два, по-моему, ну ладно, хоть на рябчика пока походить. вот осень сейчас батя мне звонил, он тоже выходил туда. На Солнциксе я ходил за лосем, я туда к нему иду, вот он Раньше сходил, чтобы я лосей не испугал, сейчас позвонил, говорит, стаю рябщиков спугнул, ну, не стаю, а выводок. объяснил место, я сейчас сюда направляюсь, ну еще далеко, километр три наверное, 3-4, так, так, может еще где остановлюсь, будет где такая, по березке, где они любят обитать, попробую посеем с фурбол, так вообще ветер сильный дует, так что вот так, в этом месте у меня сова взлетала, я уже здесь был, но я выходил вон оттуда и направлялся в топ поле. Сейчас идем туда. Не знаю, может по дороге пройдут, тут, наверное, с полкилометра, чтобы в лес не заходить, тут что, один чепорыжник, не пройти, как это. Есть, конечно, выруба, но я не знаю, ветер от меня так, только могу испугать, наверное, лосей. Так что вот так, ребята. Идем дальше. Сначала свистел, где останавливался, что-то подзамерз, думал даже костерок разжигать. Так с собой сегодня еду взял, термос налил. Думаю, нет, тогда до трех часов походил, что-то желудок вообще стянуло. Ну, зайца-то взял, заяц понравился вообще. Вкусная жена сварила. Вкусный такой половину остали или еще. Так что думал, не знаю, если сегодня выскочит. Стрелять не стрелять еще, думаю. Так, в принципе, он ездит. Пусть пока. Может, поснимаю. Вид... Может, видео какое интересное будет лучше. Так что следите, ребята, за развитием канала. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, идем дальше. Лось проходил. Но не свежий, но не так давно. След крупный такой. А, пробовал свистеть тут, ничего не не получается не то что не получается или ветер сегодня сильный, не знаю вроде тогда-то в тот раз откликивались сейчас попробую дальше еще походить ну часто конечно далеко еще идти километра четыре надеюсь будет Где-то в бате полнец сделан. Мне уже кажется, этот рядчик. Ребята, есть первый ряпчик. минут 15 на нас есть сумец и самка, что только <смех> не пытался, сейчас найдем его где-то, упал-то тут куда-то, так ребята, где-то упал куда-то, да, так ружье поставим, Эй, на радостях я не поглядел. Куда? Купал-то стрелял тут, он был на этой елке. А! Так, ребятки, смотрите. Петушок. Черная обородка. одного выстрела взял долго я его перехлестывался пересистывал Ой, блин, радости сколько все ребята можно идти домой можно сейчас домой идти уже время и так много уже сегодня и так много было минусов ну ладно хоть рябчика взял так что ребята подписывайтесь за это можно поставить лайк первый ря рябчик мой Всем удачи, сейчас еще раз пройду, может что будет еще по вырубам, тут два километра до дома, так, до поля, до машины, то есть. Так что так вот, адреналинчик колотит, подвезли с ну, давайте, ребята. Так, ребят, что я вышел, уже все в поле, на вырубе попалось, спугнул, рябчиков, выводок, залетел, а зашел чуть-чуть, думал, посвистеть, а что я их толку, столько же испугнул, так разве будут они а откликаться? Можно было выстрел сделать, одного-то видал, кого испугнул на ветке, а там непонятно, то ли самец, то ли самка так. А тут выстрел, на а не различив, что там так, херно, ладно. Не стал стрелять, и зашел, думал посвистеть. Ну, минут пять посидел, ну, ничего, не откликались, да и время уже опять, четвертый час уже. Так что вот так выхожу уже, да и то одного рябчика добыл, хорошо, душу отвел, как говорится, я давно учился вроде, отсвистываются. Спасибо вологодскому мастеру за манки, чемпион, с ними ходил я, понравилось. Что я второй раз иду свистеть там, буквально три часа до этого подсвистывал. ну как я имею виду ходил, да сейчас, и уже смотрите откликаются, Но ну, мне нравится. С этим так вообще. И на самку не отвечал, так, самца. На самца отвечал, а хоть на самца не знаю, я просто повторял за ним, как он делает. Проляпчика я имею в виду. Так, также он свистывал. Так что вот так. Ну давайте, ребята. Ставьте лайк. Всем удачи. Видео еще будет. Все, пока.